Я хотел бы обратиться в первую очередь, Игорь, как человеку, который получил кандидатский минимум в политологии. Что происходит, какие тренды сейчас существуют в политике. Очень много появляется различных политических партий. В этой ситуации с большим набором этих политических партий очень трудно человек. Да, действительно, сейчас порядка 50 партий зарегистрировано, дальше будет больше около 130 оргкомитетов еще работает. Если делать политологический какой-то анализ этой ситуации, то мы видим четыре такие уже ставшие привычными традиционными действующие парламентские партии, но ну, плюс еще партия Яблоко, плюс экологическая партия Альянс Зеленых, плюс партия Михаила Прохорова. Это вот те партии, о которых можно говорить вот действительно в их полном понимании. Что касается массы вот этих остальных, но и зарегистрированных партий, то они, на мой взгляд, состоялись как идеологические сообщества, как собрание единомышленников. Но пока не состоялись и вряд ли состоятся как политические проекты, многие из них. Нам важно понимать, что избиратель, который выбирает для себя партию, за которую он будет голосовать, он выбирает не идею, он выбирает некую программу действий. И именно этой программы действий, внятной, большинство вновь зарегистрированных партий избирателю предложить не могут, да и не собираются предлагать. Они считают, что им достаточно ретранслировать э, некий идеологический месседж. Социальная справедливость ли это, э, чего-то там возрождение, чего-то там еще. Но само по себе э, декларирование идеи не побуждает избирателя к электоральному действию, к простановке птички в бюллетене против этой партии. Все эти партии с удовольствием говорят о себе как о участницах, Думских избирательных кампаний, Государственной Думы, они подбирают своих кандидатов на выборы президента, они хотят обсуждать эти темы. Вот Дума, президент, Совет Федерации, это то, о чем мы готовы говорить. Но в крайнем случае какое-то региональное собрание, да, законодательное собрание какого-то края, вот сюда мы еще опустимся. А вот там муниципалитет, поселок, село, это все не наше, нам это не надо. Как раз э, выигрывают и состоятся те, кто начнут свою работу с муниципального уровня обратят свое внимание на э, уровень поселения, начнут искать там своих... Это очень тяжелая, долгая, трудная и так далее и так далее работа, но только она может дать результат. Когда у партии появится там, хотя бы 500-600 местных муниципальных депутатов, вслед за этим появятся депутаты в областных центрах, в региональных собраниях, и только на этой базе можно реально конкурировать, и реально добиться какого-то результата на выборах в следующую Государственную Думу. Поскольку если мы продолжим э, в политическом процессе вот такую конкуренцию идеологий, то выборы выиграют вновь э, хорошо известные и давно находящиеся в Думе партии, может быть, одна из них с некоторым ребрендингом. Но они просто вновь сохраняют свои места и все. Потому что они предлагают некие программы и проекты э, избирателю, к ним можно относиться, опять же, отрицательно. Их можно там как угодно критиковать. Но все-таки коммунистическая партия, это понятный проект, к чему он призывает и куда ведет. Единая Россия, ну или сейчас развивающийся параллельно с ней Народный фронт, тоже понятный, внятный проект. Он говорит, что будет через пять лет, что будет через 10, там, и так далее, и так далее. Более-менее понятно, как политический проект ЛДПР. Она, кстати, себя не переоценивает. Ну, а справедливой России там сложно сказать, ну, какие движения они делают в сторону Народного фронта и так далее. Но если с ними конкурировать, опять же, будут политики, которые не говорят, что через пять лет мы предлагаем это, через 6 то, через 7 вот так, а через 10 так, а будут приходить на выборы под лозунгами далось старую власть там, или все надо поменять, они не получат вновь электоральную поддержку, потому что это люди знают и без них действующие политические партии напрочь проиграли бы конкуренцию гражданским активистам. Да, поскольку сейчас мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, что объедини... проектное объединение людей ради какой-то конкретной цели в местном сообществе становится более конкурентным, чем политическая партия. Именно потому, что гражданское объединение не мучит избирателя э, цитатами из Маркса энгельса там, или Хаека, или еще кого-то там, и Фукуяму, да, оно предлагает решение конкретных проблем. Это про проектное мышление, да, вот гражданский активизм вот этот, это вполне проектное мышление, причем часто это на локальном уровне мышления и проекта. В тесном контакте с этим гражданским движением, как его вот, э, ну не патронат, а такой э, э, помощник, самый горячий выгодоприобретатель, должны быть политические партии. Но э, вот это вот, видимо, следствие общей деградации политической системы. Они просто стараются не обращать внимания. Там да, им кажется, вот у них есть печать, флаг, и только они политики. А то, что там, я знаю, в некоторых областных центрах вокруг одного-двух гражданских активистов складываются сети по несколько тысяч человек уже на сегодня. Это как бы они стараются не принимать в расчет эти вот политики. И если процесс будет развиваться так, и новые политические игроки не займутся вот действительно реальным проектированием и реализации политических проектов прежде всего на местном уровне, то мы придем к парадоксальной ситуации, когда политические партии просто проиграют конкуренцию э, гражданским активистам. Те давно ожидаемые, давно искомые новые лица э, в политике они придут не из политических партий и в том числе из новых, а они придут из сферы гражданской активности. Какую роль Сейчас церковь должна или может занимать? Какие? Упрощенно можно сказать так. Наш гражданин, наш верующий, да, наш житель страны <coughs> говорит нам сегодня, дорогие служители, дорогие иерархи, мы видим церковь там, где мы не хотим ее видеть, и не видим ее там, где хотим видеть. Это Здесь это адресовано всем не только там, крупным церквям, но и мелким и так далее, потому что так сложилось в нашей системе взаимоотношений, что каждый пастор, служитель, любой там, человек, для того, чтобы ему решать свои вопросы какие-то административные и прочее, первым делом он стремится там, максимально полно занять места во всевозможных президиумах, всевозможных собраниях, там, как можно чаще фотографироваться с губернатором, с мэром города там, и, и прочими статусными лицами высказывать им свое особое отношение и так далее это мы понимаем какие причины лежат в основе этого и какое-то время это не вызывало у людей раздражения, но сейчас начинает очень сильно вызывать потому что наш верующий такой среднестатистический, как можно это сказать он хочет видеть церковь э, в больнице для тяжело больных, он хочет видеть церковь в интернате для престарелых он хочет видеть церковь э, в больнице для э, больных детей Видит церковь, которая помогает нищим, обездоленным, помогает алкоголикам, наркоманам и так далее, где как раз наш гражданин считает что церкви самое место, вот, нести это служение. Да? Вместо этого он видит, что церковь занимается не служением, а неким э, таким, даже не политическим пиаром, как бы, я даже не знаю, как это вот точно назвать, но неким э, политическим процессом ради своей популяризации, а вот это э, как раз э, человека очень сильно раздражает, он говорит, хватит мне вот показывать эти картинки, как вы все там в расшитых золотах, золотом плащах э, сидите в каких-то шикарных залах, я хочу видеть картинку, как вы моете ноги э, бродягам, да, и как вы им помогаете, вот. вот, и здесь, конечно, очень показательны те процессы, которые происходят в западном христианстве, прежде всего, в католической церкви, мне довелось во время после ухода папы Бенедикта XVI предыдущего довольно много дискутировать о том, какой выбор сделает католическая церковь, кто будет ее новым предстоятелем. И мы обсуждали с коллегами очень много вариантов. Вот, собственно, я был убежден в том, что, конечно, придет первый реформатор, а второе совершенно точно придет человек, как бы, проще сказать, социально, социально ориентированный, да? то есть человек, для которого вот важно как раз нахождение церкви в том месте, где ей прилично быть, и когда вот избрали нынешнего папу, конечно, я получил как... Может быть, ученый в первую очередь большое удовольствие от того, что как раз мой прогноз оказался правильным, что был избран не функционер, неэффективный менеджер, так да, как у нас сейчас стало модно. Вот церковь, э, как бы, э, наш верующий э, уже не то, что насытился, он начинает немножко от уставать от эффективных менеджеров. Ему хочется видеть э, в церкви служителей. Да, вот таких, Кстати, как нынешний папа, который подает очень ага. яркий пример. и э, вот Именно выбор его это как раз э, следствие обратной связи, э, довольно неплохо отлаженной в западной христианской церкви, которая как раз этим выбором ответила на вот эти сигналы снизу. Как будет это происходить в России и какое место должна занимать церковь? Я считаю, что, конечно, в первую очередь э, церковь должна сейчас привлекать максимально возможное э, к участию политические, общественные, гражданские образования и так далее и добиваться, в первую очередь, условно говоря, открытия социальной сферы. Сегодня у нас социальная сфера в стране абсолютно закрыта от гражданина, от какого-то волонтерского и прочего участия. Попасть мы вот даже специально вынесли, сказать, что мы не занимаемся ни в коем случае там, детскими домами, потому что ну, вообще сверхсложное, сверх архиважная там, тема, туда я пытался сам неоднократно попасть, предложить какие-то проекты служения, там, ну просто невозможно, да. Ну хорошо, мы сказали, это очень больная точка, мы ее не будем трогать, но вот интернат для престарелых, хоспис, вот, вот мы хотим туда попасть и нести там служение. И мы постоянно натыкаемся на огромное количество барьеров и препятствий, uh -huh. мы не можем туда войти, и мы приходим к ситуации, когда у нас социальная сфера полностью закрыта от религиозных организаций, от церкви. Она все больше и больше закрывается от волонтеров. Я не буду сейчас перечислять аргументы, которые приводят нам власть имущие. Да? А совершенно было бы нормальным, чтобы там в выходной день или вечером могли прийти волонтеры, прочитать книгу, поговорить с людьми, да что угодно сделать. Да? Человек должен иметь возможность доступа туда чтобы вот это свое предложить человеческое участие. И то, что сейчас это категорически запрещено, и мы не имеем возможности этого делать, это одна из главных проблем, как мне кажется, на которую церкви нужно обратить внимание самое-самое серьезное. из 90% вот присутствия церкви и религиозных организаций вот в этих местах вообще не требует никаких финансовых затражей. Считаю вопиющим фактом то, что вот эта вот региональная администрация, да, некая Организация, которая на региональном уровне администрирует здравоохранение и социальную сферу, она считает себя вправе кому-то отказывать, кого-то не пускать, кого-то э, отъединять от вот этого участия и служения. Это, это просто возмутительно. Потому что, на мой взгляд, она должна бегать, и если она действительно заинтересована там, судьбой больных, лишенных каких-то благ людей, здоровья. Да? Если она заинтересована, так она должна бегать и искать эти организации. Здесь, кроме возмущения, иногда возникает такое желание просто ломать эту систему, потому что она э, абсолютно бесчеловечна. Она действительно как, э, она антигубанна. потому что она человека, который и так обездолен, всего лишен, она лишает его самого главного – возможности получить человеческое тепло и участие. Я вот недавно разговаривал с директором одного из детских домов э, относительно э, участия и так далее. Вот мне сказать, ну, если вы хотите помочь, подарите телевизор. Самый главный дефицит нахождения вот в этом казенном воспитательном заведении, это, конечно, дефицит человеческого общения, человеческого тепла, человеческого участия. Вот среднестатистическому пацану, э, там он уже лет, наверное, в 14-15 понимает, что у папы не будет. Но ему важно очень просто вот поговорить со взрослым мужчиной, задать какие-то вопросы, получить ответы и так далее. И там, если есть один-два мужчины воспитателя, они, конечно, ну, не разорвутся на всех этих детей. Это дома малютки и прочее, вот, где маленькие дети до да, трех лет находятся, санитарки мне рассказывают. Дети, ну помимо того, что они там гораздо позже начинают ходить и так далее, и, конечно, у них отставание в развитии наблюдается, даже в благополучных Так вот там дети очень часто кричат не от того, что у них что-то болит или от того, что им что-то надо. Они хотят обратить внимание на себя. И вот Мне санитарка говорит, вот он орёт, орёт, я его подойду, просто поглажу, на руки возьму, и все, он затихает. Потому что ему надо вот это все. Да? И у нас совершенно жутких размеров проблема с сиротами, с социальными сиротами и так далее. И вместо того, чтобы... Общество туда привлекать в инициативном порядке, государство занимается тем, что оно создает максимальное количество барьеров, чтобы вообще ни в коем случае туда человека не пустить. Главное начать эту ситуацию менять, но запретить нам а, с вами, гражданам, людям, христианам, верующим, как угодно нас назовите, отдавать свое душевное тепло, свое участие и заботу другим людям, ну не может ну, ни одно государство, это уж вообще что-то запредельное когда такое получается.